Держимся дальше и буквально немножечко посмотрим на то, как развивать навыки и как мы можем на разных этапах курса применять ролевую игру как учебный вид деятельности. Чтобы развить навыки, нам нужно как минимум два обязательных компонента. Нужна практика, о чем мы сегодня уже говорили, и обязательно нужна обратная связь, потому что если практика будет проходить без поддержки без контроля преподавателя мы совершенно не знаем что они там наговорят говорят на английском языке как они напишут какую-то самостоятельную работу как они прорешают тесты если там нету ответов или даже если есть ответы многие студенты подойдут к этому с точки зрения я просто проверю отмечу сколько у меня правильных баллов и в общем- то не будут даже посмотреть почему у меня что-то неправильно не буду разбираться то есть без обратной связи безусловно навыки дальше на новый уровень не выйдут. Можно настолько неправильно все выполнять, да, что эта ошибка фасилизируется, то есть она станет а, уже, а, закаменеет и останется с этим человеком очень надолго, и будет сложно исправить. Посмотрим чуть подробнее на практику, как способ развития навыков. Мы отталкиваемся, как мы уже говорили, от знаний, получаем новые знания, через практику, многократное повторение, переходим на следующий уровень. И, как говорят разработчики игр, компьютерных игр, именно на этом принципе все основано. Начиная с какого-то уровня игру, сначала игрок мало что знает про то, как эффективнее всего можно на этом уровне достигать определенных целей игровых. Но через практику, хорошо, что несколько жизней в игре бывает, через ошибки, через преодоление ошибок, возврат на более ранние уровни, повторение многократно этого можно наработать навык, и к концу, вероятно, уровня, или может быть на десятый раз прохождение одного уровня, если не получалось до этого, человек овладел этим навыком, и вот оно поощрение, он переходит на следующий уровень. Но это означает, что нужно получать новые знания. Тут новая немножко среда, какие-то другие обстоятельства. Возможно, нужны новые навыки. Соответственно, опять через практику нарабатывается новый уровень навыков И все идет по спирали, по нарастающей. Как мы можем применить этот подход в курсе, если говорить о ролевой игре? Вот картинка, которую вы видите сейчас, она напрямую отражает подход этот циклический. Когда мы либо берем разные ролевые игры, которые подходят к разным, предположим, темам, в данном случае подготовка 1 будет означать, ну, предположим, мы проходим одну тему, изучаем ее, отрабатываем И затем внедряем ролевую игру, чтобы на практику, приближенную к реальной ситуации, перенести то, что уже не знания, уже навыки. То есть подготовка будет включать и новые знания, и практику, то есть уже перешли на уровень навыков. И обязательно эти навыки в другом формате оттренировали. Обязательно этап рефлексии провели. То есть рефлексия можно еще раз посмотреть, обратная связь и преподавателя, и собственная рефлексия студента, как они. То есть обычно это, конечно, лучше проходит в группе, либо индивидуально с преподавателем обсуждается с каждым студентом. Затем по плану курса мы переходим к следующей теме или к следующей коммуникативной функции, если это преподавание языков. От уровня знаний переходим к практике, от оттренировываем и снова внедряем ролевую игру. Возможно, это новая ролевая игра, которая просто в учебнике есть, и она больше подходит под эту тему. Но, поскольку мы с вами будем учиться и уже начали учиться создавать многосерийные ролевые игры, я предлагаю это сделать в следующей серии той же сюжетной линии с теми же персонажами, просто в других обстоятельствах. Рефлексия. Следующий коммуникативный навык или тема, и снова мы ее финально отрабатываем в ролевой игре, и это следующий эпизод большой серии. То есть пошаговая отработка навыков происходит. Либо мы можем немножко по-другому поступить и сначала сделать подготовку. Подготовку в данном случае провести, ну, можно сказать, большую часть курса или это, например, семестр, который тематически завязан, да, то есть глобально объединен одной большой темой. Возможно, это весь курс, если это, например, преподавание в ВУЗе, то курс может и ограничиться одним семестром. И ближе к концу семестра мы проводим серию ролевых игр, или в нашем случае мы проводим несколько серий одной большой ролевой игры, несколько эпизодов, один за другим, потому что уже все отработано на предыдущих да, занятиях. И, соответственно, мы здесь это можем использовать не только для практики, а уже для оценивания. Я использовала оба варианта, и я вам покажу, если успею, то сегодня, если не успею, то в других занятиях уж точно, достаточно детально покажу, как я и в первом случае пошагово отрабатывал навыки при помощи разных серий одной ролевой игры, и как я делала это в виде оценивания в конце курса. Очень быстро покажу вам другой, подробнее разбирать тоже его будем позже. Когда игра была в нескольких эпизодах, но тем не менее она была встроена в курс. Курс бизнес-коммуникации, и мы несколько навыков отрабатывали в течение семестра. Вот сейчас мы дойдем до, собственно, того, того кусочка, с которого началась эта игра. Семестр начинается, как вы понимаете, в сентябре. Вот 22 ноября у нас идет сначала видео. Сначала студенты не знают, что это будет развернуто в несколько эпизодов, что они будут участвовать в большой ролевой игре. Они смотрят в качестве домашнего задания видео буквально там минут на 7 или 8 про Маркс и Спенсер, про магазин и про то решение, которое в определенный момент в 1988 году было принято и, как позже оказалось, было, привело к ужасным последствиям. Как это вписано вообще в курс? Оно же, естественно, ни с того ни с сего не могло тут взяться. До этого мы обсуждали... Обсуждали... Здесь вот... Каковы критерии успеха компании, что вообще ведет компанию к успеху, то есть, так скажем, вот э, в эту тему. А тема Success and Failure, Disastrous Decisions, как ее подтема э, успех и провалы бизнес-корпораций. Э, мы уже до этого успели посмотреть маленькое видео про неудачное решение в компании Coca-Cola, тоже из прошлого, и уже известно было, как развивалась ситуация. Его мы просто обсудили. И затем уже перейдя к. Маркс и Спенсер, посмотрев это видео, обсудив его, я им сделала, во-первых, сначала несколько карточек. Вот, вот эти цветные прямоугольники – это первый эпизод. Описывается ситуация. Поскольку это домашнее задание, я их попросила, ну, как взрослых людей, самим выбрать себе роли. Они разбились на группы по 4-5 человек, каждый выбрал себе роль, они здесь все пронумерованы. Некоторые из этих персонажей реальные люди. То есть там, как бы я поняла достаточно большое количество материала, чтобы а, узнать даже, что они думали по этому поводу и какие, за что они голосовали на том совещании, где было принято это решение. Часть персонажей, ну как бы не все архивы, естественно, <laughs> можно поднять, поэтому часть персонажей были придуманы. Я их встроила в историю так, чтобы у меня получилась целостная картинка и не оказалось, что какой-то важный отдел компании, который должен принимать участие в этом а, обсуждении, вдруг провалился, потому что я не нашла реальной а, ситуации реальной информации. Затем, следующим следующем у нас шел, опять же, программа, как я ее получила от преподавателя, который раньше вел этот курс, она выглядела по-другому. То есть сильно по-другому и в порядке в другом все было расставлено, но мне было очень важно, чтобы была эта общая линия. То есть после этого, если решение принято... Они обсудили ситуацию, там падение продаж, что делать с магазинами в Америке, которые уже не, доход, не приносят дохода. И затем, если решение официально о закрытии магазинов в Америке принято, значит, нужно делать пресс-релиз. Информация важная, а у нас как раз подходит письменная практика, то есть занятие по письменной практике. Ну, естественно, все это, так скажем, заранее планировалось мною. И сначала... Они должны были научиться писать пресс-релизы. Я им даю видеоурок посмотреть, мы это обсуждаем. Они смотрят на образцы пресс-релизов. Они составляют, они анализируют, они рисуют либо диаграммы, либо mind maps, интеллект-карты, каковы основные черты пресс-релиза. То есть это подготовительная работа, которую они делают сами, и затем мы это все проделаем на занятии. Но тренировку мы проводим в виде второго эпизода этой ролевой игры, когда... Сейчас мы найдем. А, вот он. Когда они, собственно, задания получают в группах по 2-3, поскольку все-таки это достаточно сложный формат, и у них пока не было большой практики, они должны написать пресс-релиз по тому решению, которое было принято на предыдущем совещании. То есть они берут себе те же роли, и они, в общем-то, роли даже, честно говоря, здесь уже были не принципиальны, поскольку им нужно было просто общий текст составить. Они работали вместе. Дальше наступает следующий эпизод. Uh, ситуация меняется, теперь уже 2001 год, то есть я этого уже в видео не было, это уже я нахожу дальше по всем источникам, как ситуация развивалась в реальной действительности, формулирую ее в сокращенном виде, uh, говорю им, какие будут роли, то есть уже роли несколько другие, потому что сменился CEO, то есть сменился uh, президент компании, сменились... Uh, другие ключевые лица, кто-то остался, то есть как бы я все это поднимаю, вычитываю, я даю, опять же, по-моему, из этих пятерых, то ли трое, то ли четверо реальные люди, они выбирают себе роль, но на данном этапе они пока ничего не знают про ситуацию, кроме как мое описание, соответственно, я им даю задание, просмотрите вот данные источники, у них есть гиперссылки, Посмотрите все, что хотите еще, если вам этого мало, или если вдруг, наоборот, там были очень сложные, вплоть до каких-то документов компании, которые они рассекретили на данный момент. Я им говорю, по каким аспектам они должны эту информацию выбрать, но они, естественно, все не будут перечитывать и как бы все выписывать. Они уже знают, какая у них роль, и под свою роль они, так скажем, они сами уже формулируют свою позицию по этому вопросу. И э, анализируя источники, они э, должны подготовиться выступать на совещании, точнее обсуждать вопрос, который здесь обозначен. То есть указана тема совещания, и они уже сами решают, что они скажут. То есть здесь уже креатив э, высшей степени. Ситуация только задана конвой. А можно сказать, а что они все уже умеют хорошо участвовать в совещаниях? Да, уже должны, потому что чуть-чуть возвращаемся вверх, и видим, что мы уже успели сделать, прослушать подкасты по decision making, по принятию решений. Это Они построены не просто в формате там, выдержек из совещаний на английском языке, а именно как уроки, аудиоуроки, то есть с пояснением, с фразами. Они все это прослушали, мы это уже обсудили. Они, безусловно, выписали фразы, которые нужны для того, чтобы вести совещание, согласиться или не согласиться, выразить свои там, сомнения по поводу решения, внести предложения, ну и другие коммуникативные функции, которые необходимы на совещаниях. До этого у них еще были определенные задания на, там, из лексических сборников, то есть, в принципе, все это уже было подготовлено, но не оттренировано э, как навык или оттренировано раньше на каких-то эпизодических э, маленьких ролевых играх. И вот наступает третий эпизод, э, когда они уже в 2001 году, спустя, сколько получается, э, 13, 17 лет да, встречаются ситуация уже изменилась они должны принять другое решение причем они перед тем как проигрывают это в аудитории они еще смотрят на пример на видео как может происходить такого рода совещание затем наступает Четвертый эпизод. Вот И у нас в том, в, в последнем примере, ролевая игра, она была вроде бы расширена, но она была несколькими этапами вписана в курс, В, ну, я бы сказала, в треть, наверное, либо в четверть, либо в треть курса. Можно потом почитать, конечно, по занятиям. И вы видите, что там разные виды деятельности. Тематика, ну, плюс-минус одна. Принятие бизнес-решений в корпорации, но, тем не менее, виды деятельности и коммуникативные навыки, которые тренировались, они были разные. То есть здесь как бы последовательно, и причем перед каждым эпизодом был обязательно этап тренировки вне родевой игры в других форматах учебных. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, буду рада их услышать, потому что...